Народ, всем здорово! Это продолжение эксперимента за Вимблдон. Этот видеоролик будет посвящен выступлению данного клуба в Лиге Чемпионов. Как мы помним, в прошлой серии закончили мы на том, то, что Вимблдон занял второе место в английской премьер-лиге и на следующий сезон будет выступать в Лиге Чемпионов. Следующий сезон уже настал, мы его сейчас быстро промотаем. Напомню то, что нас уволили с Вимблдона, мы сейчас находимся в Ноттингем Форесте. Но перед началом подпишитесь на канал Поставьте лайк, подпишитесь на мой Телеграм-канал, ссылка будет в описании Но мы не будем медлить, сразу же Ставим отметочку на концовку Сезона и смотрим, что будет дальше Итак, закончился сезон, быстро сейчас Пробежимся по турнирам Так, Премьер Лига, Вимблдон снова занял Второе место, это очередной выход в Лигу Чемпионов В Эмире факап мы проиграли В Улверхэмптону, Суперкубок Реал выиграл Лейпциг Лига Чемпионов Ювентусу Тоттенхэма Давайте, наверное, быстренько в групповой этап перейдем Если в следующем сезоне Вимблдон сможет выиграть то Эксперимент будет очень быстрый просто закончим на этом мы его Ищем группу с Вимблдоном Вимблдон вообще в Лигу Европы вылетел Интересно Тогда смотрим быстро Лигу Европы Здесь Аякс против Марселя Где тогда Вимблдон у нас играл А Вимблдон у нас от Аякса вылетел В четвертьфинале Значит, перес... значит мы переходим сразу к следующему сезону Не тратим время но перед началом я хотел бы еще глянуть, какой состав сейчас имеет Вимблдон, какие игроки у них остались из тех, которых мы вкидывали еще в начале эксперимента. Так, по нападающим у них есть Диас, Холланд, Фоден, Санча, Стерлинг и вот эти вот два паренька, которых уже я не подписывал. Холланд особо вообще не прокачался, 91-й всего лишь, так же как и Фоден. Да и все Так, полузащитники Казимира уже 85-й Ольма это уже подписали они Родри, Бернардо Сильва Вирц И Сандра Так, полузащитников толком не осталось Так, здесь у нас Тренд, Канцело, Диас Робертсон, Габриэль Габриэль неплохо 87, кстати Ван Дайк и все так, и по вратарям Адерсона и Алисон также самое еще держатся они 90-91. Ну ладно, так, состав в принципе поменялся, уже начинают покупать новых игроков. Но мы переходим к концовке этого сезона. Я, по крайней мере, надеюсь на то, что хотя бы за этот или за следующий сезон. Вимблдон сможет выиграть Лигу Чемпионов, чтобы особо не затягивать с экспериментом, потому что дальше, чем дольше мы затягиваем, тем меньше смысла становится от экспериментов, ведь игроки уходят, или завершают карьеру, или просто их продают. И пока хоть какой-то еще состав имеется из того, который я делал, надо этим пользоваться. Ну и вернемся, когда закончится сезон. Так, но ну, нас тем временем удаляют с поста... Главного тренера Ноттингем Форест. Посмотрим, в какой клуб мы сейчас уйдем. Это будет Норвич. и Единственный, кто предложил нам контракт. Так, сезон 2027-2028 подошел к концу. Смотрим результаты. Премьер-лига Ноттингем на 19 месте. Точнее, Ноттингем на 18, Норвич на 19. -м. И Шеффилд еще вылетает. Сейчас сразу смотрим, на каком месте у нас... Вимблдон. Так, арсенал 14. Ого. Серьезно, они спустились. Челси 8. А Вимблдон чемпионом стал. Вот это да. Растет наша командочка. 71 очко набрали они. Ну, неплохо. Второй Ливерпуль, 3 Юнайтед. Так, смотрим Эмирайдсфа Факап, Там Астанвилла. Карабау Кап здесь Астонвилла. Суперкубок Ювентус. Лига Чемпионов. Давай, Вимблдон. Вот давайте Вимблдон. Охуй тебя! Лох, Барселона в матче против Баварии. Так, окей, смотрим. Вимблдон, где у нас? Вимблдона, Вимблдона. Вимблдон, Вимблдон второе место занял. И где вы вылетели тогда? А, и сразу же вылетел от Баварии, понятно. Так, ну, посмотрим тогда, что будет в следующем сезоне. Пока, ну, хотя бы из группы вышли. Это уже лучше, чем по прошлому сезону было, что в Лигу Европы вылетели. Но тоже не хочу затягивать особый эксперимент. Если в следующем сезоне не получится у Вимблдона взять Лигу Чемпионов, то тогда не судьба. И мы будем заканчивать эксперименты, и забудем про Вимблдона долгие времена. Так, сезон 28-29... Отметка концовка сезона. Смотрим, сможет ли в очередном сезоне Вимблдон хоть что-то сделать в Еврокубках. Хотя бы просто в каких-нибудь кубках. Вы ничего не выиграли за столько сезонов, кроме английской премьер-лиги. Так, она а с тем временем уже из Норвича уволили. В какой клуб мы уйдем следующий? КПР, ну давайте в КПР, чемпионшип. Нам все-таки важно больше Вимблдон, а не эти все Ноттингемы, Норвичи и КПР. Итак, закончился у нас сезон 28-29, мы уже успели сменить еще одну команду. Теперь это у нас КПР. Нас с Норвича уволили, КПР 21 место занимает, но это никому не интересно. Сейчас быстренько английскую премьер-лигу чекаем, что там у нас смог сделать э -э Вимблдон. Но перед началом кубки кубки лиц карабаука манчестер сити суперкубок атлетика лига чемпионов лига чемпионов милан вимблдон ты хоть где-то выступал да? вимблдон вылетел в четверть финале то есть приближается он уже к финалу но сейчас надо будет только посмотреть их состав если у них уже не осталось никаких игроков которые характеризовали бы суть эксперимента а именно лучшие игроки АПЛ в худшем клубе то тогда смысла продолжать я уже не вижу, тут у нас Диас, Фоден, Стерлинг Холланд уже 91, блять он и так 91 был, 28 лет ему уже полузащитники здесь полузащитники только Бернардо Сильва остались защитники Трент, Канцело Диас Иван Дейк и вратарей Алекса, и Эдерсон. Ну, ну, по сути, все игроки уже ушли из нашей команды. Всех игроков или продали, или они закончили карьеры. И то уже даже Стерлинг в 80-е. То есть, по сути, еще где-то сезон максимум. И, наверное, от того состава, который я создавал, не останется ничего. Ну, поэтому будем считать эксперимент завершенным. Вимблдон смог выйти... Тем составом, которым я создавал только в четвертьфинал Лиги Чемпионов, не хватило им... Получается 6 или 7 сезонов, чтобы сделать это. А какой смысл продолжать дальше, если состав уже не тот и буквально через сезон уже никого не останется. Поэтому эксперимент завершен, он провалился. Буду думать какие-нибудь еще эксперименты. Идейки в голове уже есть, надо будет их только реализовать. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, комментируйте. Пишите, что, как сделать, что поменять. Всем удачи, всем до скорого.